И хай хай с вами Никитосик. Сегодня продолжаем, короче, проходить Данлайт. Про него я не забыл. Да-да, а вы что думали? Так, что у нас там по карте, по карте, по карте, карта, карта, карта. Пока пока мы всю безопасную зону захватили. Надо поговорить с ВГМ. У нас осталось две хаты захватить. Это что такое? Доска заказов, ладно, а хрен с ней так. Нам нам нам. нам Две зоны сегодня захватить и все бить. Мы город весь, получается, исследовали. Ну да, почти весь. Блин, а он довольно маленький, кстати, получается. Ну давайте, погнали. Блин, я, блин, так мне так нравится второй данлайт. Я смотрю вот видосы купленного, блин, у него прям пипец нравится. Не знаю, что ему не заходит. Мне прям он очень заходит. Но он зараза, пипец дорогущий. В этом вся проблема тарари ра ра рам там так ладно я я, я разучился уже пар паркурить. паркурить кто где И? уйди уйди Фу, плохая тетя плохая тетя плохая тетя тетя, тетя очень плохая так, давайте заберемся, заберемся, заберемся, заберемся, заберемся. ой, вот сюда. И что там у нас? Нам на нас VGM. ВГМ... А, нам нужен на контейнер все-таки. Ну ладно. Так, алё, алё, алё, алё, Набираем номер VGM. Это Крейн. Говори. Еще одно поручение раится. Теперь уже грязная работенка. Он правил меня, помогает. свисатки у мелких так. Делай, что он велит, и держись поближе к нему. Помню, что стоит на кон... что стоит на кону. Конец связи. Почему все становятся белым, когда он разговаривает с ВГМ? Так у нас восьмой уровень так. Задание. Подземная парковка. А это повторяемые задания. Так ладно. Карта. Так, давайте метку вот туда поставим. это что у нас? Точка назначения. У меня только повторяемые задания есть, вроде бы. Так, ладно. 128 метров. Все зашибись четко. Хтутут. Во, прикольно. пум а, это у нас торговец, если я не ошибаюсь. Вау, вау, вау, вау, вау, полегче. Полегче, полегче, молодое station. Карим, долго же ты. Делай дело, и поскорее. Это только первый пункт. Убедить. Джафара Ладно, я понял Снова понял Через крышу? Да ну его нахрен а в чем прикол либо я тупой либо чё? не серьезно в чем прикол реально в чем прикол? Почему все заперто? На крышу входа нету. А, а, тут шу блин. Ты джафар А кто спрашивает? Это не важно, важно что мне пришла Раис, и что ты должен ему денег. Я тебя никогда раньше не видел. <по как по мне, ты? Awesome. Не пойми кто, <по отвали. Как насчет того, что я сломаю тебе обе ноги и притащу к волоком, и он сам объяснит тебе, что такое добровольное сотрудничество? Ладно, боже, ладно. Теперь верну. Только у раица такие подонки. Я не подонок. Вот твои деньги, держи. Не мои. Если я приду еще раз, я буду очень любезен. Будь как дома. Все такое, только не бей меня, ладно? М -м о, здесь торгаш есть. Что у него есть? Давайте это соберем. Все так. Крим, это я, только что я грозился сломать ноги так. И как сработало? Следующим пунктом идешь в рыбацкий поселок. Иди на восток, там вход в туннели. Обычно этих ребят ждут, ждут нас там. Ой, опять этот тут громила. Здесь ничего нету, в принципе. Краин, дорогие тут ту ту ту ту ту ту ту Слушай, друг, время на исходе. На стенд кончается, мне неприятно признавать. Я делаю, что могу, брэкен. Я знаю, я знаю. Так, понимаю, просто помни, что стоит. Что стоит на кону. Я тоже носитель, ты не забывай, поверь. ладно, ладно, ладно. Надеюсь, что ты скоро вернешься в башню. Так, 128 метров. 128 метров. Ой, ваншотнул. Бля, ну зомби ваншотить поприкольнее будет. Сейчас у нас у тоннеля. У тоннеля, у тоннеля. А, у тоннеля нас ждут. Прикольно, понимаю. Так. Закроем. Нас ждут обычно у тоннеля, у тоннеля, у тоннеля. А, я вспомнил, что сейчас будет. Супрайз, мотафака. Свич. Бля, мутант. Ну блин. Карим, тут дрянь, которую я раньше не видел. Большой, раздутый мутант. А, их зовем бомбандирами, Наши ребята их используют, чтобы уничтожить мутантов. Встретил такого, и он прихватил с собой все ради с трех метров. Шутишь? Соблюдай дистанцию, и тем не было его там, только хреново туча зомби так, Ого. Так, ладно. Серьезно? Да твою ж душу! Ну, вот ошибись. Садовый серп. Нужно фонарик вырубить. Нужно врубить фонарик. Фонари врубаем. Подрубаем фонари. Так, я смысл. Надо вот здесь все подсобирать. Такие обычные, блин, смысла не вижу открывать. Я там фиолетовые резки какие-нибудь буду открывать, но никак не обычные. Так, здесь у нас все закрыто, да? Отсюда я зашел. Ну ладно, пойдемте туда. 200 метров. Так, и же пишем, чувака размазала трубой. Так, а чё, а где выход? Я ж не тупой. Или мне что нужно, типа обратно было сейчас выйти? Ну, судя по всему, вот сюда мне. Так, вот так делаем. Так, чертежи. Вот отмычки. Окей, окей, говорю. Отмычки. Все, окей, окей, окей, окей, окей, окей, окей, чертежи, окей, окей, полезные вещи все. Вот окей, Импери... окей, а Где окей, мочете? Вот она, мочете, корик. Алкоголя. окей, Кто взорвался? А что произошло? Я о чем-то не в курсе. Good luck, lookла. Понятно. Они же там не перелезут, да, я думаю. Так, что я туплю? У меня где-то водеть был. Так, ладно, я, видимо, замки разучился взламывать. Во, зашибись. О. О. Вот это я понимаю дело. Так, как там разобрать? Я разобрать. Короткий ножик всякий вот этот вот все. Хрень нужно нам поразбирать. Вот полицейскую дубинку не стоило разбирать. Немецкий пистолет. Вы не можете создать новый предмет. Да ладно. Так, 173 200 Пойдемте на безопасную зону. Лучше сперва безопасную зону откроем. Так, вода, вода, вода, вода, вода, вода, вода, вода, вода, вода, Круговорот воды в природе. вода, вода, там у нас? Так, почему они нас на будут нападать? Не, Не, ну вода, по факту. вода, вода, сейчас на Раиса работаем. Мы союзники. вода, вода, вода, это еще, еще было. И что, он, типа, сбежать решил? <звук> <звук> а в чем прикол-то? Я не понял. Так, патрульному удалось уйти, и что дальше? Ничего, и кому не похрен. А, понятно, здесь я типа <звук> шкаф должен задвинуть. Почему сюда, допустим, обычные бегуны не могут залезть? Ай! Как я не люблю такие звуки. Так, карта. Давайте сюда сгоняем, точно тоже сразу. Так, и так, и так, и так. Дела для раиса. Раис. Раис, Пиписка, вы Так, здесь у нас что-нибудь есть? Не знаю, я почему только посадят, что здесь что ценное у нас будет. Но видимо, ни хрена ничего ценного не будет. И что у нас скоро будет 15 уровень силы. Это в принципе неплохо. Так, до нашей 120 метров. Так, там куда-то. Это Джейн, если вы ищете, еще не нашли убежище, делайте это сейчас. Уже почти ночью. Вы очень рискуете. Так. Так, устал пацан. Дышаться ему нужно. А где здесь убежище-то? Выше. Ну зацепись же ты. И не хочет цепляться. Ну пупец. Там зацепится. Ой бай! Сколько зомби! <свят> <свят> <свят> а как я хочу этот навык использовать? Айт, айт. ладно и так тоже можно так тебе тебе и тебе Это точка. точка для включения питания подачи электричества. Все, плюс еще одна безопасная зона. Все, зашибись четко. Что это такое? А, это вот список заказов. Ладно, думал, сюда можно зайти, опять какое-то задание будет так. В принципе, давайте. Вот карта мы. Мы что мы сделаем? Мы вот сюда поставим точку, побежим туда. Так, уже темнело. Почему мне еще очки Х2 не дают? Я требую очки Х2. Потому что сейчас будет темно, сейчас будет страшно, сейчас будет весело. Я считаю, что нужно бегать ночью. Наступает ночь. Ночью получаемые очки удваиваются. Ну и ясен, карасен. Да еб, так да к тага не ори, дура. Охренеть, сколько их здесь, однако. Ой, здесь ультрафиолет. Ой, к нам забрался тут купец. Там что за метка у нас? Что за создание, мне интересно? спрятаться или что? твою мать! не пугай! у меня чуть сердце не остановилось! сука еще как заряд под ухо! так этот мудослан что творит я не пойму? мы их прям так чувствуем? Ладно, давайте пока задание выполним, потом сюда вернемся после задания. Посмотрим, что это тюрьма походит. Может, что полезного будет. Может, что интересного будет. Видимо, тоже какой-то дополнительный контент. Тюрьма, тюряшенька, тюряшка. Окей, Карим, я в полной но инфекционных. Сол, Уйди! Да не туда уйди, а сюда уйди, в другое место уйди. Ёпты гадык, ты гадык, сюда. А, что, это заканчивается? Все что ли? 400. Блять! Ты, ты вообще охренел? Здесь, здесь зона ультрафиолетовая. Алло. Алло, я не понял. Здесь же ультрафиолетовая зона. Ты что, мудозвон дозвон тебе позволяешь? Нам нужна аптечка. Блять. Ладно. Что этот мудозвон себе позволил? Так, мне вас в любом случае нужно грохнуть, да? О, плюс тысячу а что-то как еще дает <связывая> ты... ты что прыгаешь хера надо как прыгну пацаны это ни хера не смешно было <связывая> Ой, уйди свали нахрен тихо Раз на раз. Что? Какой же ты зем несчастный. Еще одного погасили. Так, мне нужно еще птичку сделать. Окей. Все всех поклал, да? Свалим нахрен Пока я тебя не поклал И тебя я поклал О, плюс 5000 очков выживаемости Алкоголь Ловкость плюс 184. Так. У нас что по навыкам? Мы вроде бы силу прокачали. Это что такое? Дважды коснитесь по КМ, чтобы прицелиться и затем нажмите ЛКМ. А, ну все, нормально. Покупаем навык. Вот здесь, он по-моему. Эй, там есть кто-нибудь? Не так громко, а то эти твари услышат. Я их убил, но вам лучше купить ворота. Ты их убил прямо всех? Меня послал Райис. Ты гиллер. Вот ты работаешь с так и знал, иначе было бы слишком хорошо. Хватит с нас, больше ничего брать. Айлаф, прошу, дай мне с ним поговорить. Ты не имеешь права так себя вести, Фрикен надавить на тебя зад ради бога слушай мне проблем не надо но мы уже заплатили за месяц у нас больше ничего нет это вообще не как выше ждет оплаты так что либо плати либо тебе крыша и твоей жене не смей так с нами режь ему фрэн айла хватит уже ладно вот все что есть настоящий мужик бы ему вреду на этом like остаемся, кажется, у тебя проблема. Че? У него легендарный предмет какой-то лежит. Так, ладно, чертежи. Вот так, карта. По карте. О. Задание. О, еще и новые зоны появляются. Новые хаты. Карим, я забрал деньги, я чувствую себя отвратительно, но деньги у меня. Это пройдет, ничего страшного. Осталось всего один долг. Был пока его военные что-то не пустили, под... ну, там собрался десятки людей. Понял. У нас сейчас как обычно силы кончаются. Удумай вот, твою, удумай вот, твою купню, мне... ай, ай. Что это было? Что мне так с него А что это было, алло Я не понял, что за хренька сейчас произошла, но да ладно. Чё это? Я ж, ну я, ну блин, ну му блин. Так, ладно, с этим. Давай с тобой поговорим. Есть версия, как мутанты. Yes. Версия? Exactly Я точно знаю, как они попали. Этот кретин в маске срезал засор О ком ты говоришь? Его называют «Человек противобока». Он живет снаружи, у него мозги. На биклин, Поэтому он постоянно наносит противобогаз. будто его это защитит. Ты уверен, что это он? Один из охранников видел, как он срезал засов и убежал. Надо что-то делать с этим типом. Ну, давайте возьмем задание. Все, зашибись. Это любовь и не капля алкоголя. Так, я не, я не понимаю немножко эту местность. И как мне подняться на мост? Подскажите, пожалуйста. Так, ладно. Ладно, допустим, это не тот мост даже, который нам нужен. Мост, который нам нужен, вот здесь вот. И уже светает, судя по всему. Да, уже светает. Так, а что мне там? Нормально. Так, ракеты, факелы, ракеты, факелы, все, все, все забрали. 190 метров дал БЗшки. Так, ночной выживший не замечен. 700 очков всего лишь дали. Почему так мало? Так, The ребята, проходить будем или нет? Так, эту херню лучше не тратить. Как вы думаете, мы будем проходить The Falling по вашему желанию или нет? Если да, то да, если нет, то нет. Все, так, найдите человека с противо... с, противоб... с кукушкой, так. Тут говно надо разобрать. Это тоже разобрать, вот это тоже разобрать. А в чертежи, что мы можем сделать? Констебль. Мачету мы не можем сделать. Дубинка на, начнет Меч. Лоус. Мне ножи не нравятся вообще. Мне не нравится. О, адский зверь. Че это? Больше не придется жертвовать скоростью ради мощи. Этот самодельный дробовик. Мне кажется, это рано такие хорошие предметы так. Я хочу какую-нибудь катану скрафтить. Меч ночи. Ладно, давайте этот. Констабель сделаем. Констабель. Все у нас есть, что теперь? Все у нас есть. так найти человека в противогазе и поговорить с ним ну ясен красен когда бы здесь дверь была открыта вот ни капли не удивлен а вот как надо стой где стоишь шкуру не принимает гостей. Если Шакур не любит гостей, Шакур не следовало... Что? О чем ты говоришь? Это был не Шакур, это был человек в противогазе. Это ты человек в противогазе. Я? С ума сошел, с Чего ты взял? Потому что это на себе противогаз. Тебя обманули, друг мой, тот предатель лишь притворился мной, сделай так, что ты теперь сердишься на Шакура, но Шакур знает, кто это сделал, Шакур видел его без маски. Ты говоришь, что ты -то... притворился тобой, бой. я смотрел за ним из-за скалы, он не видел Шакура, но Шакур все видел. Тогда Шакур лучше сказать, кто это был. Нет, это моя информация слишком ценная. если хочешь знать, что знает Шакур. Придется кое-что ему помочь, тогда расскажу. Шакур, мы тут не торгуемся. Конечно нет, Шакур говорит, что делать ты делаешь. Слушай, Шакура. И чего Шакур хочет? Шакуру, тут рядом озеро Моя сумка с сокровищами выпала За борт и утонула Ты должен поплыть туда, как рыба И принести ее, иди быстро Так, тут что-нибудь можно найти? Ладно Рукою, но Найти еще сумку с сокровищами его можно было бы грохнуть и все и не париться а мы еще искать ему будем ну с <свен> ним. так мы будем искать что поделать или <свят> хорошо что нет подводных зомби. А весло. Сумка. Сумка с сокровищами. Вот. Принесись в сумку человеку в противогазе. Так, ладно, принести, принести, доставьте набор помощи, ЧС. У меня этих наборов помощи пока нет и больше. Да ёпт, тыгдык, Поплавали, блин, как рыбка. Какой он, блин, козел, заставил нас поплавать. Вот твоя сумка, что сам не мог? Ее выкинуть. Шакур плавать не умеет. Нет, сначала сумку, потом я скажу, кто притворялся Шакуром. Хорошо. Давай, Шакур, говори, кого ты видел. Сначала самозванец слышал из деревни, очень тихий, прямо шпион. Потом надел противобагаж. Потом он добрался к воротам, но уже очень шумно, чтобы охранник увидел, срезал засох и убежал. Ты узнал его? Он какой-то странный, не такой, как Шакур. Ты знаешь, кто это? Конечно, это один из рыбаков, только оделся, как Шакур. Я проверю. Кстати, Шакур, а что было в сумке? Воздух. Чистый, чистый воздух. Теперь я могу дышать. No, I can breathe again. Ладно, не бонулся пацан в тренд, да хуй с ним. О, безопасную зону вот, видите, добавилось нам. Вот так дела и делаются. Перво помогающему, а потом он помогает нам дать безопасную зону. Чем больше безопасных зон, в принципе, тем лучше что там. вот она силует опять. Ну давайте поможем пацанам. все Помогли. Помог я вам. Thank мой друг. Тынки, тынки. Так, ладно. Ля, как как он, сука, горящий, не сгорает дотла? Почему? А главное, зачем? Да кто, кто, кто, кто, кто взорвался опять там. Ой-мо ой, ой. ⁇ Вот, кстати, кстати, кстати, бежим, бежим, бежим, бежим. Мы пили хримы. Так, давайте 80 метров. Все, зашибись, четко. Добежали. Задание дополнительное. Выполнили. Окошко перепрыгнули. Пускай каких-то людей есть ворот. Только у Тома. Груса и мусы. Спасибо. Всё, в смысле, спасибо. Я что, сам должен перескать есть лодка, судя по всему. Так, обыскать дом. Чертеж. Нормально. Не его, а наш. Мы коммунисты. Угу. Так, первый этаж. А, вот теперь, по-моему, можно подняться на второй этаж и собрать эту записку. Это за пиписка. А, вот она, записулька. Так, ай. А, вроде бы, да, вот записка номер 9. Гюрси, это последнее предупреждение. Никаких отговорок не принимаются с Тахиром. Они не прокатят. И со мной тоже. И не говори мне, что ничего не, не выходит. Позаботься о том, чтобы вышло. Ты здесь главный. Это твоя работа. Рыбаки не хотят платить дань. Ты шутишь? Впарь, вправь мозги своим людям. Гюрси, у вас маленькая деревня. Она вся выгорит дотла, тла. Зачитанные числы. Но говорит, что люди считают, что им не нужна наша защита. Они разве не понимают? Только мы можем защитить их от нас самих. Так что поверь мне на слово. Им очень нужна защита. Такир не вникает в подобные так, тонкости. Он считает, что дураков надо учить. Сли сделай что-нибудь. Все что угодно. Но вразуми своих людей и побыстрее, Карим. Туру ту ту Против. А, понял. Ты чё у нас? А, вот он Чем могу помочь Ты, ты испортил ворота, ты впустил мутантов в деревню. Я это был тот дебил в маске охранник, но кто-то другой видел тебя. Тоже. А вот я нашел в твоем доме маску. Ну yeah, да, well, а что мне оставалось? Деревня не хотела платить Раису за защиту. У Раиса окончилось терпение, он же поэтому тебя сюда послал. И ты поставил под удар своих жителей? Мне нужно было их убедить, что им нужна охрана Раисы, и ведь получилось же. Муса хочет пристрелить человека в противобласть, а это плохо? Отговори его, а не то придется всем рассказать, что ты впустил в деревню. Хорошо, я поговорю с Мусом и охранником. Так, теперь надо поговорить с мусой. Человек противогаз и больше ты вас не беспокоит. Ты его пристрелил? Не было необходимости. Так, а его фокус. Что бы ты ни думал, убивать людей все равно нехорошо, если ты так не считаешь, то у нас с тобой будут проблемы. Нет проблем, мистер. Я разозлился, но никогда не убивал. Спасибо, что поговорил с ним. Все зашибись четко. Собери дань у последнего. Так, все. Так, так, так, так, так, так. Соберите дань у пармы первый, первый, первый. Баба идет с мозгом на груди. Во, какое красивое движение. Как мы перемахнули, а? Ошибись, четко. А, вот здесь вот дозвон. Все. Мятские бесят. Курчи ты самых умных. Ой ты, бля. А здесь что у нас? Лежать. Я думал здесь что-то ценное будут, здесь просто домик, просто халупы, так 52 метра. Ту -ту -ту -ту -ту -ту. Так, что там у нас, вход в безопасную зону. Так, ладно, вот с ним поговорить надо. Я задание для Раиса, опять, мы же мы только осталось, что плетели -то чертовы кровососы. Не пеняй на конца, я делаю свою работу, как и все. Да ну, и мы тоже. Раис обещал нам защиту, но пока он только теряет нас деньги. Нет никакой защиты, одни угрозы. Ты с другим пришел? Слушай, я хочу закончить с этим поскорее. Что надо сделать? Может, можешь сказать тебе, как быстро все сгорит? Господь, милосердие, вы просто твари. В этой сумке все мои деньги. Собирай и проваливай. Если это имеет значение, мне не нравится то, что <сослушаем> я делаю. Я бы лучше вам помогал. И все же ты это делаешь, верно? С одной стороны, верно, с другой нет. Окей, Карим, я забрал деньги. Пора по у нас первые и Нас таких много так? Отличная работа, сейчас пробухаю все деньги Раиса, будет нормально все, зашипись. Что там по записи времени? По время записи, по время записи уже 41 минута пролетело, нихера себе время летит. Так, что я сделал? Констебль, констебль. Так, окей. Окей. Нил, я Нил Флэн из журнала Международные дела. Я у вас слышал. Правда? Как вы тут оказались? В первые дни карантина это было несложно. А потом, когда главный назначил Сулейман, сразу стало понятно, к чему, и вы решили остаться. Честно сказать, я решил выбраться отсюда, хотя не представляю, куда. Мне уже приходилось бывать в закрытых городах, но там всегда найдешь кого-то подкупить. Я не смогу вывести вас из харана. Думаю, никто не сможет. Конечно, нет, но я документировал события в городе с самого первого дня. Взял интервью сотен, ну, в общем, людей, которые больше не люди. Сулейман придется ответить за многое. Мир должен узнать, что здесь происходит. И слушай, я просто в отчаянии. Я потерял свои записки. Все дела. И я завенчал в интернет-кафе, но туда ворвался толпа зомби. Сам-то я спасся. Никто меня не усилил. А в сумке все записки? Большая часть. За по по погнали, пришлось спрятать камеру и машину. Look, Слушай, я знаю, что прошу много. много. Даже если я найду записки, у меня все равно отсюда не выбраться. Мистер, если если я, я не верну записки, это, у меня не будет причины нет, выбираться отсюда. В... То кафе расположено I'll... в плохом районе, it, я постараюсь, no promises, но ничего okay. не обещаю. Ну давайте, пойдемте. Хрен или нет. Ухож аж полкилометра отсюда. Так, хотя мы все купили. Нам ничего, интересного, не продать не можешь. Больше у них люди с винтовками стоят. Нахрена им охрана Раиса. Все, лети. Лети, моя принцесска, лети. Бум. А нас Крэг. больше здесь нету. Крейн, крейн, как слышно? Что такое? Кто-то отбросился. Мы пытаемся Крэг. держать ситуацию под контролем. Но. Черту! Так, ребятся, Крейн так. Я обещал два ящика Брейкена. Целых два. и делаю все, что могу. Ты боже, ты поспеши, прошу. Я, я просто выполняю дополнительные квесты. В принципе, это, блин, никак же не влияет на дополнительные квесты. Тоже все по-скриптовому, все по-скриптово не дохнут, блин. Ладно, в принципе, это можно было их спасти, но их же нельзя спасти. Так что на меня гнать не надо, то, что ты выполняешь квест, из-за этого у тебя там моррет кто-то. Орет, рожает, кошка уходит на запад. Господи, какая гора. По горам я уже шаст. начал я так понимаю я не допрыгнут отсюда кто-нибудь спасите меня кто-нибудь кто-нибудь слышит меня вообще кто кто-нибудь все не неной здесь я ж думал, мне хана, так все, до свидания. Я пойду туда. У меня еще не новый навык все-таки. Да, как-то кафе далеко. Кстати, что там у нас по карте? Где эта новая безопасная зона? Она у нас вот здесь, вот. вот она. Все, я понял. Это надо будет туда загонять. <свист> Пиздец. Ой, я думал, мне хана. Еще ее открыть можно было, машину. <свист> это было бы весело. А я отвечаю, это было бы весело. Вот она в 40 метрах. Интернет-кафешка. Это я, я уже рядом с кафе. Есть, какое-то так. Не бери там латте. У них всегда молоко. Чё? Очень интересная, очень полезная информация, конечно, была. Так, чё, впервые нужно не сверху заходить, как к нормальному человеку снизу? Вы еще скажите, что дверь будет открыта. Вот твою душу как ко ко ко ко они меня побили-то, ко ко ко ко ко ко ко ко ко ко Так, ко ко ко ко ко ко И я должен был успеть. моих планов было успеть, да? Ты что? Ты что так пугаешь? Блять! Зашибись четко. О, фигурка. Фигурка зомби. блин вас записка 22 так давайте и f -э это у нас просто так вот она записка 22 так ты знаешь что реакция журналиста тебя поддерживает всегда так и никто не говорит, что ты не знаешь, что делаешь. Во многих горячих точках не был единственный, кто знал, что делал. Но тут другое случай. Харан не очередное местечко, где всем заправляет очередной сумасшедший, насколько мы знаем. А мы знаем немного. Харанский вирус сейчас полностью вышел из-под контроля. Появление этой болезни настолько ужасно, что решили обнести город стеной. И передать власть в руки какого-то вроде Сулеймана. Имеет мысль То В любом случае, мы не можем провести тебя в город по нашим каналам. Мы даже не пытались туда проникнуть. Но знаем, что будет, если вдруг попытаемся. Нас хватит через минуту. За нами слежка. За тобой, скорее всего, тоже. Поэтому будь осторожен с тем, как передавать информацию и кому-то. И последнее. Если ты всегда же сумеешь проникнуть в Харан выбраться будет немного труднее. Город изолирован. Так, удачи, дружище. У дружище. Ты смелый парень. Но в данном случае все решает. Удача, Крис. Найти сумку. Так, строгой этажа нету. А ну вот сумка. Я забрал сумку, теперь камера. Боже, ты просто волшебник. Камера в багажнике черной машины на воздушном расточил. Это не то, что мне хотелось. Ой, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я пилигрим. Реально, вот это вот задача этой есть пилигрима. Тебе готов принести это. Зачем тебе то, когда есть это Наверное, вот все-таки эту задачу закончим Этот квест и, и, и закончим на этом ролик Я сейчас быстро разгоняю Я же мастер паркура Так, сюда Сюда Видите, как я паркурю охеренно Тихо Не выебывайся Блин, вот эти вот паркуры Вообще нереально прийти. Так, мне нужно понимаю, так понимаю неправильно, я не понимаю, я не... да что ты застрял то? А? Взял вот, застрял как овощ. Ладно, сюда мы не можем. Я понял. Ну что, что застреваешь, да? Я что запутался я заблудился почему нельзя было туда за камерой сходить кто это там скулит что такое можно ниже использовать. Эй, hey, hey, откройте. Тут кто я? Крейн из башни. Слышал женские крики. А, oh, yeah. ah, да, это моя It's жена. Она это рожает. Все, я могу чем-нибудь помочь? Мне нужен It's спирт для диссекцию. Прошу, помоги мне. Alkohol? Спирт. Хэм. Че? У меня же есть спирт. Эй, я принес пиво. Спасибо. Не очень приятно. А что больше не that... нашлось? Это ведь не хватит. Я бы сам сбегал. Не могу жену остать одну. Я попробую добыть еще. Так ерот. Это Крейн, я еще принес. Ты пришел? Through, круто. А то ведь он улетает. Все, что ли? Нужно еще немного шуточку. У вас там икром так с этой страшной чумой Чистить it's приходится it's все, что пятнышко Нужно еще спирт На самом деле the заражение the происходит, light, происходит через укус Что он наебывает, да? Что, серьезно? Один алкоголь уже нужно? Домашние роды, блин. принес у вас там все в порядке? Еще I... достал. Yeah, да, вот. Cheese. Класс, бывай. Oh. Что найти? Yeah. И я мог бы, конечно, конечно go, но что не то? Так что? Сломать, да? and to the you. ground and to the ground of ground. course and our cell is the rockers ah great assholes we'll and those if we drink away drink away and we'll drink them Кирели бухают здесь, нехорошие люди. Вот нельзя быть таким, так, это что у нас так? Увеличить, так, научитесь свою трубу, чтобы скрывать свою суть свет мутантов. Так, торговля. Это так, необходимо научить использовать электронные награды, так. Ну, давайте вот это используем. Я не знаю для чего они, но все-таки пригодятся эти электрические награды. Бухают они, блядь. Как я сюда зашел? Вот как зашел точно. Гнюха у них там. А он еще трезвый, да? Он трезвый козел. Вот, что, бухал. И главное, еще не смутились, когда я зашел все-таки. Тоже интересная такие вещь. Так, на мост. Стебль. Надо починить Может починишь его, да? Тихо, у меня волына Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо Надо было его правильно делать-то. Так, он ну тоже ведьма загрузом дошел. Спасибо, мои Ладно, пойдемте. Так, найдите камеру флоэр. Да еп ты гадык тыга звали нахрен, а. Ты тоже. Так, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Так, черная машина. п-ты-гадык. Черная машина. Фу, блядь. Вот она. Да ты думаешь, откроешь ее. но no, no, no, no, no. nee, черт, что случилось? Зашибись. Нормально, нормально, нормально, нормально, нормально, нормально, нормально. Ой, нормально, нормально, нормально. Охереть, сколько заданий. Что <звучит> так много заданий появляется стало? Так, ладно. Что-то случилось? Этот гад Гарун выгнал из деревни мою сестру. With two children. Так, Язмин, я снимаю так, с забором, чтобы найти свою мать. Так, Ясмин вчера вернулась, но Аида и Джасмин остались где-то там. Пожалуйста, Прошу, отыщи мою сестру и племянника и верни их домой. Я, я сделаю все, все, что смогу у так. В моем доме прячется от Она Гаруна, боится, что он... Я тоже, тоже выгоню. Я поговорю с Гаруном. Так, Е, принять. Так, пока, месяц давай. Она недалеко как раз таки упала, вот зашибись четко. Мы и вернуться сможем. Это задание мы тоже выполним. У нас тут, я смотрю, столько заданий дополнительных появилось. Прям куда бы деться. О, уже уже скулы болят. Вот машина какая-то. Разве мокрая камера будет работать? Вот разве она будет работать, мокрой? Вот, объясните, если камера упала в воду, полежала под водой в сумке, причем, насквозь мокрая сейчас должна быть. И же все пиздец, записки вот сейчас тоже должно быть, за то, что ты нырял сумкой, должно быть прям в шопу мокрые. И как он так машину припарковал-то, а? Он он, он, он, он, он вот чем-то наебывает нас. Мне кажется, он... А, он вот по запискам вот. Записку мы читали вот. Там. Ой, -мо, сейчас я скажу, выяснить правильно. И в записке говорилось. Мне кажется, он в интернет-кафе был уже после всего этого. Ладно, хрен с ним. Наша, наша задача просто помочь ему. Все, дадим это. И закончим на этом выпуск. У тебя получилось, даже не знаю, как тебя благодарить, как тебя зовут? Ой, тебя узнает весь мир. Это не важно, как меня зовут, потому что все равно не выбраться, никто из города не выйдет. Но тогда зачем ты мне помог? Зачем рисковал жизнью? Я подумал, надо дать вам шанс доказать, что я ошибался. Удачи, Фэн. Да, спасибо тебе, тоже удача. Так, а, у еще награду надо взять, да? Так, здесь что по заказам. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. А попробуй пока мне еще дать в комментариях, какой будет следующий ролик. Данлайт или Элден Ринг. Всем огромное спасибо. Всем пока. Here we go!